Теперь у нас есть метод с секретом для нахождения φ. Если известно разложение для n, то нахождение φ от n довольно простое дело. Например, 77 раскладывается на простые множители 7 и 11, так что φ от 77 это 6 умножить на 10, то есть 60. Шаг 3. Как связать функцию φ с возведением в степень по модулю? Для этого он обратился к теореме Эйлера, которая устанавливает такое отношение функции φ и возведения в степень по модулю. m в степени φ от n совпадает с единицей по модулю n. Это значит, что можно выбрать любые два числа, которые не имеют общих множителей, назовем их m и n. Скажем, m равно 5 и n равно 8. Теперь, если возвести m в степень φ от n, то есть 4, и разделить на n, то всегда получится единица. Сейчас нужно просто переписать это равенство через два простых правила. Первое, если возвести число 1 в любую степень k, то всегда получится единица. Таким же образом можно умножить степень φ от n на любое число k, в ответе все равно получится единица. Второе, если умножить 1 на любое число, скажем, m, то произведение всегда будет равняться m. Точно так же можно умножить левую часть на m и получить m в правой части. Это можно упростить dm в степени k умножить на φ от n плюс 1. Это и есть настоящий прорыв, теперь есть равенство для нахождения e умножить на d, которое зависит от φ от n. Поэтому очень просто вычислить d только в случае, когда разложение n на простые множители известно. Это значит, что d должно быть закрытым ключом Алисы. Это секрет, который позволит ей e отменить эффект от e. Рассмотрим простой пример этого действия. Допустим, у Боба есть сообщение, преобразованное в число методом смещений. Назовем его m. Тогда Алиса создаст ее открытые и закрытые ключи так. Сначала она выбирает два случайных простых числа одинакового размера и перемножает их для того, чтобы получить n. 3127. Затем она просто вычисляет φ от n, так как знает разложение n на простые множители. Получается 3016. Дальше она берет некоторый небольшой открытый показатель степени e, с тем условием, что он должен быть нечетным числом, не имеющим общих делителей с φ n. В данном случае выберем e, равное 3. Наконец, она находит значение ее секретного показателя степени d. В данном случае это 2 φ n плюс 1, деленное на 3, 2011. Теперь она прячет все, кроме значений N и E, так как N и E — это ее открытый ключ, или открытый замок. Она отправляет его Бобу, чтобы он запер им свое сообщение. Боб запирает свое сообщение, вычислив M в степени E по модулю N. Назовем это C, его зашифрованное сообщение, которое он пересылает обратно Алисе. Наконец, Алиса расшифровывает его сообщение с помощью закрытого ключа D, полученного с помощью метода с секретом. C в степени D по модулю N дает исходное сообщение Боба M. Заметим, что Ева и все остальные, имея C, N и E, смогут найти показатель степени D, только вычислив от n, что требует знания о разложении N на простые множители. Если он достаточно велико, то Алиса может быть уверена, что это займет сотни лет даже при использовании сети из самых мощных компьютеров. Этот метод был немедленно засекречен сразу после публикации. Однако он был повторно независимо открыт в 1977 году Роном Ривистом, Адиш Миром и Леонардом Эйдлманом. Поэтому-то сейчас он и известен как RSA-шифрование. RSA — RSA самый широко используемый алгоритм шифрования с открытым ключом в мире и самый копируемый программный продукт в истории. Каждый пользователь интернета на Земле использует RSA, независимо от того, понимает он это или нет. Его стойкость зависит от трудоемкости разложения на простые множители. Это результат широкого круга вопросов о распределении простых чисел. Вопросов, которые остаются без ответа на протяжении тысяч лет.